Сегодня в нашем ролике Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи гости моего канала. С вами за мной я, Серик Кролик. Ну вот сегодня мы покажем в обязательном порядке, какой размер у нас имеет по просьбе подписчиков размер наших клеток в ширину и в длину высота кормушек от пола и высота всей кормушки на стеночке пройдемся по нашему хозяйству огород свинки какое количество кролов как часто чистим данное мы помещение ну и что нового женки струп мы еще не собрали друзья на работе завал полнейший поэтому пока мы даже не приступали дай боже может все таки я пойду в отпуск Получим мы, наконец-то, отпускные и что-нибудь начнем делать. Юлька домывает а, басик с дочерью старшей. Юлька, как тебе басик? Купим детям басик. Да, купили. Купили, ну и как? Юля моет каждый. Сколько, сколько раз, раз тоже помыла его? За сегодня или вообще? Вообще уже Во раз то, наверное. -то. Не, ну, каждый раз в помыла уже? Ну да. Что ты пожелаешь подписчикам, которые собираются купить такой бассейн? Семикубовик. Что я могу пожелать? Купляйте сразу э, насос, чтобы очищал, очищал воду, а еще таблеточки какие-то там есть, тоже, да. чтобы чистить меня чтобы не быть, как я как-то как А ты покупала? Нет, еще, к сожалению, а ну, Это все в процессе. А что не купила? Ну, знаешь ли. Бассейн купила, уже хорошо, начало положено. Ну да. Сейчас мы наберем, бассейн басик набирается часов 12, но ну, не более того. Да то чистенько, купаться. А? Завтра погодка. Ну не да. Нет, завтра приедут к нам друзья, будем мы культ масс организовать. Да. Походу пош... завтра будем купаться. Даже я. Да. да. Так что я так была сегодня? Я понял. А? Все, пошли смотреть, что у нас новое. А? а это наша самая меньшая. Почему-то она не в нашем дворе, а в соседском. Давай тептим. Доча, доча, пошли домой, солнышко. Доча. Пошли домой. Пошли пошли домой. Все, тапки забрали, теперь Соню забираем. Пошли! Нет. Нет! Ты не пойдешь. Будешь там... у соседей жить, да, да Сонышка? Да, а, у соседей гамак. Огромный риба, тут как этом. Все, дочь, пошли. пошли. Сейчас соседский еще забор поломает, будем нам трындец. Нет. Пойдем, пойдем кроликам кушать, людям покажем. Будем, пойдем. Не хочет. Ну, не хочет, как хочет. Нам меньше, одни меньше, и там хорошо. Вот такие у нас яблочки, очень-очень такие уже шикарные. Красота! Грушки, а уже сливки, гаунивки все уже поели дети. Вот грушки хорошенькие. Жинка все упрашивает, дитя Вторая уже кайфует, потому что помыла бассейн. Ну, мороженка солнышко заработало, килограммовую пачку. Так, в связи с тем, что она жарко на улице курок практически и нету. Здесь какие-то еще вот бегают, но очень мало. Так, идем к свинтусам. Здесь как вы видите, строечка. А, строчка строечка, строечка. Свинтус уже не радуется. Красота. Главное тут, ну, их не пробить. Стараемся в отдельно слаживать все это. Это будем полить, Завтра шашлыки, шурпа и все остальное. Поэтому ну, порядок наведем. Здесь вот такая же ситуация. Спят, хрундили. Боря чего-то Боря, чего нервничает. Боря нервничает. Здесь такие два синтеза. Девочка, мальчик. Ой, грызнули, а это совсем она длиннющая, блин, ну неряха. И здесь вот неряха, честно. Да неряха. Я ее что она неряха. Чего, нормально. нормально? А -а -а. Ну, ну, пойдем, посмотрим, что у тебя на солнце. А -а -а. Иди хвались, а -а -а. иди там хвались. Это... Что у тебя там? Чистенько. Слышал как-то, а -а -а. слышал как-то я одну фразу такую: у меня все чистенько все чистенько Этот а, Да, были джунгли я предполагал что так нужно Смотри, оказывается оказывается так было не нужно мы должны были видеть это все грядки Лук морковку уже сожрали ну скушали а -а -а. Ну так нормально я уже могу ходить а то я говорил что здесь 60 Нет. сантиметров между ряде мало оказывается докторбан горох все же все же как горох да, фасолька, перчик, перчик. Ой, ну Агурцы у людей уже пропадают, Ну мы поздно посадили, поэтому у нас вот огуречник еще более-менее адекватно Там морковки. Тарелочку это сколько? Литров 5 А, я думаю побольше. Я что их не видел. Кочанчики растут, такие крепенькие, хорошенькие да, Ты ломаешь, да уже потерял у этого, она же какая Да Что я что их делать не надо А, ну, не да. ну да Кукурузка О, домашняя кукурузка Вот, друзья, вот то зачем ты садишь кукурузу О. Кукурузка есть О, Домашняя, правда, уже люди покушали но... О, посмотрите, какая высокая <laughs> Блин, я не замечал что-то, да, Как понравилось ей на грядке здесь очень -очень. Зерно, видите, ложится О, да, Поэтому мы ждем, конечно, комбайн Но по нашему колхозу еще, наверное, дней 8 там. Ну, я могу ошибаться, друзья Конечно, лучше в меньшую сторону Пока они своего не уберут, наша не убирается Ну, подождем О, где это? поза самая лучшая распространенная у женщин Ее просто нагрядка Мужики все нагрядки Ну, сами понимаете Помогать Кабачок, кабачок. Значит, вот посадим больше. Картофанчик. Ну, картофанчик, видите. Уже здесь сохнет. Или фитовтора, или артернариоз Но суть не в этом. К сентябрю будет уже готов. Вперед. вперед! девки. Девки, вперед. У меня тут целый женский батальон. Во дворе только я и собака. Ну или собака и я. Из мужиков. Все. Остальное все женское. Женский коллектив. Две кошки синих. А у них. не, буря есть. Как-то я бурю свою забыл. Так, друзья, находимся мы в помещении крольчатника. Проходит процесс кормления. Иди, Юль, просто. Наброшу. Проходит процесс кормления. Крольчат. <Уси -мусь>. Так, ну, не в этом дело. А, люди задавали вопросы по поводу размера клеток и размера кормушек. А также размеры высоты кормушек от пола. Данное помещение, муния батареи, вот она, 2 метра, каждая щетка 38 сантиметров. Получается 5 отсеков. Глубину на метр, ширина 38 сантиметров. Высота 40. По поводу высоты, друзья, если кто-то будет делать, можно и сетки желательно 30-35 сантиметров. От 30 до 35. 40 им очень... Ну, много им не нужно вот одна досочка это 10 сантиметров если можете представить то они сидят на уровне где-то 20 сантиметров лучше торчать еще 27 30 поэтому 33 сантиметра я считаю что это более-менее так адекватно можно 35 угольник 30 сантиметров подходим смотрим высота у меня здесь до кормушки 15 сантиметров я прошелся посмотрел 15 здесь 14 здесь 13, то есть э, от низа борта или можно по верху смотреть. Если по верху, то 17. Так как это вся сторона у меня от корм, то от пола до верха, ну до начала, там где они будут кушать, 17 сантиметров. Потому что здесь от корм. По поводу маточного здесь всего подходим. Здесь у меня же стоит 13, то есть здесь высота. 13 сантиметров от пола до кормушки 13 для того чтобы малыши могли дотянуться и начать кушать по поводу здесь я пускал ниже кормушку и вешал от пола на высоту 5-7 сантиметров очень большое количество было выгребания выгребания были со стороны корольчак здесь на откорме я вешал тоже ниже на высоту 10 сантиметров от пола то есть пол 10 сантиметров грибут поэтому сделал 15-17 уже не грибут они больше вытягиваются на лапки, и в такой позиции они почему-то меньше рыбут. Это только мое убеждение, мой опыт. Что знаю, то говорю. Дальше, дальше, дальше, дальше. Ну, здесь размер маточника я оставлял. Вот он. 30 сантиметров в глубину. 38 в ширину. Все, им достаточно. Серебро рожало. Помните, мои крольчихи НЗБ, бургунцы, паноны. что у нас было Какие? Калифорнийцы были, да. Они все тоже в таком размере. 30 на 38. Великолепно себя чувствовали. Даже и место было уже многовато. У пацанов. Здесь 100 пацаны. Пацаны-пацаны. Пацаны, пацаны Так, акролы у нас сейчас Раз, два, три Три Четыре Это которые мальчики лежат с кранчатами находятся В два крола сейчас должны в ближайшее время появиться Проходим дальше, Юлька Здесь сюда мы отсадили Своих 7 штук 7 штук серебро. своих серебро у -у -у. Короче, вам огромное спасибо! Потому что от это мамки э, видно сразу же мышообразные э, расположения головы. Ну, как я называю, мышообразные. А чем мышообразные? Потому что они, они как мыши. Заостренные, как вот панон, что-то похожее. Вот они вот, вот так. Но они черные. Пока. Пока. У нас это есть пример, там уже 30... С копеечками. А вот здесь кролику уже 60 дней. Ой, эти красавцы. С копеечками. Уже начинают серебреть. Вот Друзья, это... Видите? Ай, красота. Ну, как некрасиво. Но... Вот говорят, панон, панон, там мясо. Вот серебро. А были тоже Говорят, дурные. агрессивные. И... Блин, у меня две кролички рядышком сидят. Ну, за счет того, что деревянная перегородка. Друзья, дерево они грызут. Ну, конечно, грызут. Здесь уже сделано, видите, профиль. В конце профиль. Саморезы выкрутил, достал и заменил ну неужели сложно, ёпараситер поэтому отказываться вот от данного ну, кролика за его окрас, материнские способности такое ощущение, что облезлые какие привес, поверьте, ну, я не, не собираюсь поэтому я и выбрал данного кролика для разведения почему-то пану на все а вот серебро раз-два я обчелся а почему их не заводят на фабриках? да мне по барабану, почему они не заводят на фабриках это их проблема. у меня вот они есть и будут угу. Так, что еще такое здесь? О. И смотрите, да, одинаковых тут нет, все не разные. Ну, такой, если вот мордочки, да, видите, вот она порода. Мордочка, мордочка, а этот нет. И это вот тоже с такой мордочкой, вот видите, друзья. Вот. Признаки, да? Вот они признаки, которые отличают породу от непороды. Только светлее, эти более одинаковые. Угу. Так, минчанку мы уже тоже случили Случили случили мы оршей Ну ему же тоже надо погулять когда-то угу. Так у него не получалось, потому что он гулял с Могилевской С Могилевским, ой, Чалским. Чалским. Поэтому мы девочку тут случили Она вес набрала, между прочим, почти было 3700 Девочка очень тяжеленькая такая Ну вот, вот она такая Я же говорю, что мышеобразная форма лица угу. Морды Морда! Мордер! такое, О, такое uh -huh. Это третья кротчиха в нашем хозяйстве. Но будем смотреть, что с ней получится. Uh -huh. Так, размер сказал. Водопояние. Поите кроликов? Поите, любите кроликов, если вы хотите что-то от них получить? Конечно, если вам кролики... А, количество в гнезде. Считаем, друзья. Так, раз, два. Блин, лучше не трогать Один, два, три, четыре, пять, шесть штук Скучность? Ну, может, немножко есть Но в кормушку просто подсыпаем рассудки Воду наливаем тоже рассудки Все хорошо, помощница угу. Ца -ца Пришла домой Да, пришла домой Да, кролика хочешь копить Ой, не, не надо Не слушай, Все, друзья, на этой будем положительной ноте мы заканчивать. Мы будем заканчивать головожопик твой. <связь> а, между прочим, она и самое интересное здесь находиться, поэтому она здесь самая часто. Женка и она. Старший ребенок уже как бы. Ну, она. <связь> <связь> <связь> да. Поэтому и средний тоже ребенок как-то не очень сильно сюда часто ходит. Там кролик просто белый, да? А -а -а. Кролик белый. А, -а. а мы еще делаем его вот так. Вот. Опа и все. И вроде бы я могу сейчас заниматься, Опа, друзья, пошла. С своими какими-то вопросами. И ребенок вроде бы не плачет. Ну, понимаете, потому что ребенок идет со мной, женка говорит, возьми ребенка, я конечно же беру его, потому что должен помочь, но я сажу вот так ее и все. Главное, чтобы кролика здесь внутри не было, потому что там будет капец. Здесь можно чистить, мыть, убирать и все остальное. По поводу чистки. В ноябре данное помещение запустилось, сейчас август, четыре раза я его почистил, четыре раза, каждый раз по 40 минут, час максимум. Сказать, что очень тяжело было. Нет, друзья, вы ошибаетесь, было очень даже легко, потому что летом, когда у меня все были в клетках деревянных на улице, я чистил каждую неделю, а как только пропустишь момент, потому что кормишь зачем, травой, начинаешь это, берешь, что мы чистили, совком, да. кочергой, да. Тяпкой, Тяпка, да длинный. Да, да, да. И получается, что там же такие его заводы. Угу. Поэтому это все радость Здесь ничего не завелось, слава богу, чистим редко. А еще. Смотрите, купила фумигатор, да? Угу. Все хорошо, но один маленький момент, он был защищен вот таким породом. Угу. Чтобы его раскрутить, мне 24 болочка понадобилось раскрутить, но это еще не конец. В итоге сказал, пошли бы эти болочки в попу, взял аккуратненько, отрезал здесь, отрезал здесь, ну, может, не так сильно аккуратненько, как хотелось бы, отрезал. Сейчас свободный доступ есть для комара и для мухи, потому что, как вы можете заметить, здесь было больше комара с этой стороны, чем внутрь. И внутрь они не хотели лететь. Сейчас они летят спокойно, летят спокойно сразу под электрический ток. Потому что если кто-то будет покупать, главное, чтобы не доставали сюда дети. Ну и жимка. Ей же тоже интересно. Ой, я... Ну Нет. это какие-то такая... Солнышко, что ты делаешь? Кормит сайтика. корм, который золотой. Он очень дорогой. Угу. Да, там кролику надо кормить комбикормом. Ну кролики еще он молочко кушают. <риск> <риск> боже, Все. Все, баста карапузики, все, друзья. Ай, уже извините, боже. пойду отдавать. все, все. Все, все. Все пока. Всем здоровья, счастья и